Здравствуйте, уважаемые друзья! Вернулась посылка. Блукала ровно месяц. Сейчас будем смотреть, что с ней. Маленькая предыстория. Отправлено 6 октября. Отправлено 6 октября. Человек заплатил. Человек ее пришла она. 12 до да, да, 12 октября уже была в городе. В городе, который был направлен. Вот возврат, транспортная компания. Сейчас будем смотреть, что за месяц случится. Человек проплатил, ему звонили с транспортной компании, звонили мы он забрал, он не брал трубку просто не брал трубку и теперь смотрим что за месяц случилось с нашими саженцами тут скажу сразу пятилетний и трехлетний саженцы за месяц случилось но пока что это пятилетка иголка вроде не осыпалась ком, ком дубовый я сразу говорю вам ком дубовый очень дубовый, это пятилетка, ну елка, иголка вроде сыпется как бы это трехлетка, но это уже сухая почти, вот она иголка посыпалась не знаю ком тоже дубовый ну представь, сегодня 10 ноября. Я просто поражаюсь, люди платят свои деньги. Ну что ж, человек, э, посылка только была отправлена обратно, то есть возвратом, в 11 дня. И вечером человек со мной связался. И попросил, чтобы я ее вернул. Но я уже не смог, естественно, уже там просто технические возможности не позволяли этого сделать. Вернул, вернулась она вот он, он мне так и сказал, а что будем делать тогда, я же заплатил Ну, я вернул ему деньги за посылку Ну, а кто за вот это все вернет Я не знаю Ну, ну пусть остается на совести человека, я не знаю, но это уже не жильцы может быть, конечно, сейчас чем-нибудь мы ее выходим, но навряд ли. Пятилетка еще может быть живая. Но дело в том, что когда заказываете заказ, следите, пожалуйста, за ним. Вы же отдаете свои деньги. И нас тут. Вот эта трехлетка. Я ее нячу три года. Три года. Вот эта пятилетка ее мы нянчили 5 лет, представьте себе, и вот сейчас она сухая, да, мне очень жалко растение просто, ну пусть остается на совести человека конечно же, а так вот такие возвраты бывают у нас. Итак уважаемые друзья, вот мы поставили на ночь наш возврат, вот сейчас распаковываем трехлетку, можно видеть. Корневая ее. Ну, это все будет прикоп. Я не знаю, конечно. Осыпается она хорошо, видите, да? Выживет, не выживет. Это уже покажет весна. Сразу можно и показать, как класть в прикоп, так чтобы она выжила. Так, ну, трехлетку мы разобрали. Можно сразу прикопать ее. Сейчас пятилетку разберем мы сюда. Вот она постояла в ведре у нас, но она стояла сутки. Ком стал мягким, хорошим. Пятилетка вроде не сыпется, как трехлетка. Вроде нету таких иголок, а более живучая. Ну месяц, конечно же. Всё равно сказался на ней, в изогнутом положении. В ком, видите как мы упаковывали, так он и есть. Сейчас будем разбирать ее. В принципе тут, вот она пятилеточка, укладываем в прикоп. Главная подк... корневая Пять штучек. Можно между собой. вот, и все. Теперь все говорю. И это возврат. Это возврат шел. Ровно гулял транспортной компании месяц чуть больше и как бы все ну вот это вроде живое а то нет попадает иголка у нее но ну, вытихаем вытихаем нет так жаль конечно будет